Всем привет, мои дорогие подписчики, с вами Илья и, конечно же, Мугивар. Добро пожаловать в новое видео по Бравл Старсу, я сегодня заберу вот эту вот бабочку Пайпер. Ну а перед началом закинь лайкосик, подпишись на канал, Но ну, мы полетели буду показывать а, определенные моменты а, всех моих игр, как я шел. Мне всего лишь нужно 15 побед сделать для того, чтобы забрать ее. Вот, ну в конце видео, конечно же, я заберу. Так что полетели. Так как я сделал нарядочку, я просто буду показывать э, какие-то голы, какие-то моменты поражения, выигрыша. В общем, тиммейтов, сразу говорю, одного я выбирал с помощью лупы. Поэтому. А так у меня еще основной был э, вот мити, Плюс еще новый ранг Мастерс на Найс. Еще плюс новальта. Здесь мы выигрываем. Но, смотрите. Я просто Да, здесь небольшой сюр произошел, Немножечко наш тиммейт просто пошел слился, и мы проиграем. Но здесь, правда, дву... нам попали против двух мификов, поэтому так себе. Здесь мы выиграем спокойненько, легко. Опять же. Здесь решающий момент. Просто нужно выиграть одну игру. Что мы и делаем. Легко, свободненько. Выигрываем эту карточку Еще одну каточку выигрываю, Так просто, да. Кстати, в этот момент, как мы сидели и искали нормального тиммейта, смотрели его стату. Вот. Это было довольно-таки трудно. И сколько времени это занимает, я еще ускорю на 600%. Это очень быстро. Вот. И постоянно вот так вот менять, менять, менять, менять. Это довольно-таки муторно. Еще плюс подбор. Дичайший долгий. В общем, здесь попалось. Каточка. Нормально. Мы забиваем гол. Решающий матч закончен. Первая катка за нами. Два гола вообще налегко заходит. И мы выигрываем эту карту. Против таких вот тип, типочков. Но не первый алмаз. Тут второй. Мы, конечно, на мифике сидим почти. Ну, кроме меня. И я забираю этот скин. Пайпер бабочка сюда. Мой кошелечек показать. 25 косарей. Стоит старпойнтов. Э -э, Хоть куда-то можно потратить блага. Есть этот скин, вот этот самый мой любимый. Бравлер Пайпер. И на него, наконец-то, скин я купил. Так что, мое счастье исполнилось. Ну что ж, ребята. Всем спасибо за просмотр. Если хочешь поддержать мой канал, то подписывайся, поставь лайк. Тебе хорошего дня, вечера, утра.